И так, всем привет, с вами мистер Грин, сегодня мы играем в Майнкрафт с модом сумречный лес, магикрафт, дополнительными модами, туманей и темсом, и самый мод это вот это. Только посмотрите на это. Вот мой с кем, кстати. А, я не знаю, как мне быть. Получается, если сумречный лес нужны цветки, алмазы. А, и как я получается это, ну, а, что я сделал? Хотел сделать топор, сделал. Кипу. Так, ну топор нам еще. Здесь вот такой специальный мод есть. Так, вот. Нет. Фейл. Да, это фейл. Да, вот, кстати, да. Здесь установлен тайм-тактик. Та, та, Ладно, в английском я плохо, а не буду говорить. О, как же я люблю этот мод. Да, правда, он кажется немного читерским даже, как бы сказать, потому что... Будет а, Лучше играть вообще без звуков. Так, давайте, я тебе дам водички, алмазик и цвет. Нет, не шестьдесят алмаза. А, маленький цветочек. Так, цветочек, цветочек, цветочек, цветочки, цвет. Какой я слепой? Я не вижу цветочков. Где цветочки? Где цветочки? Чёрт, я не могу найти цветочки. Вот, иногда в Майнкрафте бесит то, что ты не можешь найти один предмет. Какой-то один предмет. Хотя этот предмет рядом. Ну, ты меня не замечаешь. Uh, получается сейчас ладно Ой, читеры да да да я читер полный я полный читер да но это лишь сейчас а потом я не буду читерить mm, так включить вот так пойдет. Так, не немного сюда? Бедро. Серьезно? когда я поставлю последний цветочек, это будет жопа пола. Да. Даже говорил бы. Ну, ну, наверное, мы будем строиться узлить спауна, потому что далеко как бы идти не, не могу и не хочу, как бы, зачем мне это делать. А, вот. Допустим. Так. У меня было много каналов, но я что-то ими не пользовался как бы. Ну, что... А вот это тупое место спавна. Вот это место спавна очень даже тупое. И я хотела еще и строиться здесь. Мм, да, да. Я классно здесь буду жить. Прям зашибись. Так, где мой топорик? корик? Вот мой топорик. А ничто не видно, ничего не вижу, ничего не вижу. Нет, норма, пусть нормал стоит. Так, вам, вам, наверное, ничего тоже не видно. Могу стоять здесь. Может, здесь что-нибудь возьмем. Да, я читер. Я полный.. Да вот, вот, блин. А. Вот, блин. Серьезно, блин. А, я буду выживать честно. Только вот я здесь себе сейчас возьму. Факелы, потому что такой темноте, вот 15 штук возьму и все. А, отключаем домидомс. Он мне больше нужен. Так. О, как мало освещает, о боже. Как мало освещает. Нет, здесь строиться мы не будем. Мы напишем здесь... А, сейчас, как бы написать... Зеленый напишем. Я говорю то, что я в английском не силен. Как бы так, напишу на корявом. английском. Вот. Ну, думаю, строится Мы будем где-нибудь. Вон там. Может и нет. Нет, здесь. Вот плохое место, когда я играю, когда без съемок играю, у меня все удачно. И спавнюсь, я удачно. И все у меня удачно. А вот когда снимаю, прям Майнкрафт, как будто ты на зло это делаешь. Перестань. Майнкрафт. Так, у меня сейчас 60 FPS. Ну, это не неважно. Ну, да, будем жить вот здесь. Где-нибудь вот здесь. Где-нибудь вот здесь. Так, что у нас есть? У нас есть береза. Давайте начнем строить наш пока что такой компактный маленький домик. Компактный. Даже не дом, это даже это фигня. Да, да, да, это фигня. Так, вот здесь вода. Вот, блин, вот, блин, вот, блин, вот, блин. Так, все. Ну, вот что-то в этом роде. И что получается, у меня это все будет. О, черт! О, черт, черт, черт, черт, черт. О, смотрите, олень. Так, это плохо, это плохо. То, что у меня так мало будет. Точнее, так много будет места для окна. Нет, не нужно. Верстак у нас, да, верстак у нас есть. Так что мы сделаем, пожалуй, сундучок. Ну, два сумчучка поставим вот с Так, сделаем дверьку еще. Так, все, дверька готова. Вот так вот факелы поставим факелы факел поставлю ну думаю на этом мы закончим всем спасибо кто меня смотрел ставим лайки комментирую всем удачи всем пока